Уважаемые доктора, хочу пригласить вас на свой мастер-класс, посвященный применению микроскопа при лечении корневых каналов. Мастер-класс состоит из двух частей. Наименьшая часть будет посвящена теории, где мы с вами рассмотрим настройки микроскопа, особенности строения каждого микроскопа и возможности для вас подобрать микроскоп для себя. После этого каждый из вас сможет настроить на под себя. То есть скорректировать межрачковое расстояние, сделать комфортно диоптрии, подобрать фокусное расстояние, взять удаленный зуб и соблюсти весь протокол лечения от начала до конца. Вы сможете с помощью ручных инструментов пройти ковровую дорожку от файла номер 6, конусности 2 до механического файла конусностью 7 диаметром 25 мм. После этого будет соблюден полностью протокол ирригации корневого канала, включая ультразвуковую ирригацию и создание кавитации. После высушивания корневого канала вы сможете провести пломбирование корневого канала методом вертикальной конденсации разогретой гутапертии. После этого будет сделан геновский снимок, и мы с вами сможем разобрать те моменты и ошибки, которые могут возникнуть при прохождении корневого канала, чтобы вам избежать их в клиническом приеме. Я надеюсь, что данный мастер-класс позволит вам поднять ваши мануальные навыки на новый уровень и работать с микроскопом хоть на завтрашний день.